добрый день дамы и господа беленицкий институт карма йоги курс второй, лекция наша сегодняшняя 247 пожалуйста кто уже подключился сообщите как меня видно и самое главное как меня слышно потому что у меня вот новая игрушка подключить я ее подключил ну посмотрим как это работает Поэтому я жду ваших ответов. Кто уже подключился, особенно срочно пишите, если ничего не слышно. <связь> Итак, лекция 247. Объявляем тему. Для накопления потенциала нужна мотивация. И если нет мотивации, то накопления теряются. Немножко нужно повторить. Все, провод больше не трогаю. Нужно повторить суть лекции 241-246, чтобы как бы было понятно, что это единый курс, единый цикл, и в каком контексте мы работаем. Я из текста повырезал все ненужное, оставил только самую суть. Итак, у нас была лекция 241, это была лекция вводная, она объясняла три невидимые механизма. Путь, карма… И сансара 242 сансара это то, что приходится отрабатывать по жизни. Карма это следствие, карма всегда следствие чего-то, а сансара всегда первопричина. Механизм пути это дверь дверь выхода из зависимости в независимость. Вот было дано три таких определения. Эти определения не классические. Это институт карма-йоги, потому что, как вы понимаете, приходит время. С неба птицы, с юга птицы пролетают, да, и нужно что-то менять. И, во всяком случае, я меняю это в рамках той организации, от лица которой я читаю эти лекции, своей организации. Лекция 243. Реинкарнация, родовая карма. Суть лекции в том, что каждая наша чакра – это склад энергии, поэтому мы вводили, ввели термин чакральная энергоемкость, и каждый наш чакральный лепесток – это социальная наработка, опыт и реализация в собственной судьбе. Вера, здравствуйте. Меня слышно, потому что у меня новый отца. Вот. И поэтому я волнуюсь, правильно ли я собрал и все ли работает в этой сложной машине. Итак суд лекции 243 каждая чакра наш склад энергии мы ввели термин чакральная энергоемкость каждый чакральный лепесток социальная наработка опыт реализация в собственной судьбе Слышно? спасибо большое вера каждый чакральный лепесток который в социуме оказывается реализован это окно это окно, в котором вы можете просмотреть свою альтернативную судьбу, потому что каждая новая наработка, она открывает как бы для вас новый путь во что-то новое. А когда мы держимся за старое, то у нас даже и окон никаких нет. Реинкарнационная карма – это перечень последствий из-за ошибок в исполнении социальных ролей, то есть это карма, которая пришла от реинкарнации, то есть это классическая карма. Родовая карма к оккультизму отношения прямого не имеет, потому что это генетика, биология, генетические предрасположенности. предрасположенности. Хотя <coughs> при этом, если говорить о родовой капсуле, то родовая карма это когда на человека, который вот сейчас живет на земле, накладывается карма его рода точнее его ведущего родовой капсулы. И чаще всего это случается, когда ведущий родовой капсулы был проклят. Суть этого проклятия в том, что связь между нулевым и ведущим шестым по родовой капсуле, она не то, что она теряется или растворяется или уничтожается, она просто блокируется. Знаете, что такое грыжа, когда две мышцы перекрывают и получается нейроз. То есть отмирание тканей, ну, гангрена, вот в каком-то таком варианте. То есть это вот то же самое. Все абсолютно механизмы идентичны своим земным аналогом, поэтому суть исправления любой родовой кармы начинается не с того предка, который заложил в генах. Здравствуйте, Роман какую-то раковую предрасположенность ко всем омам, саркома, фиброма, миома, карцинома и так далее. А нужно начинать копать с ведущего, управляющего родовой капсулы. <coughs> Лекция 244. Технология целительства, извините, сансары легче, чем целительство кармы. Это выдавалось, этот стейтмент выдавался потому, что закон, суть 244 лекции «Не хватайтесь за неподъемные камни». Янина, здравствуйте. Да. Это означает, что начинать нужно всегда с облегченных каких-то задач, потому что когда у вас все получается на облегченных задачах, то тогда и сложное Получается, не хочу цитировать Суворова, но это не тот Суворов, это тот, который через Альпы переходил. Восхищайся малым, тогда и большое придет, он говорил. Но так и хочу цитировать Суворова. В лекции 244 было выдано три закона чакрального целительства без наработанных социальных навыков. Ваш чакральный склад подвергается нападениям. То есть отсюда нужно было сделать вывод, что социальные навыки они являются защитой вашего склада чакральных энергий. Второй закон. Пока склад чакральных энергий не заполнен, чакральная инициация – просто мечта. Отсюда нужно было сделать вывод, что склад чакральных энергий нужно заполнять ежедневно и смотреть, куда эта энергия уходит и является ли причиной потери энергии ваша социальная реализация, это единственная правильная причина ухода энергии, а не какой-то конкретный человек, который подсосался на вашу чакру обычным социальным путем, просто он вам начинает надоедать, а его цель подсознательная, он неосознанно, Ему просто, когда он вам надоедает, ему после этого хорошо, потому что он порциями эту энергию получает. И третий закон трех статусов чакрального целительства. Преждевременная чакральная ассоциация ведет к кармическим проблемам. Я не против того, чтобы люди работали с кундалини вперед, но это ваша ответственность, и нужно понимать, что вы хотите от этой кундалини. Потому что кундалини – это четкая граница, которая переводит Человека из статуса человека 13 татвы в статус уже как бы йога или духовного лица 14 татвы И как только вы продолжаете заниматься как жизненной целью, зарабатыванием денег или там чего-то еще, когда это все мимоходом накапывает, для 14 татвы все это хорошо, вот. а 13 этим занимается как жизненной целью. В этом отличие, но мы когда-нибудь про это поговорим. Во всяком случае, вопросы никто не задавал. 245-я лекция «Потеря мистического потенциала и способностей». Я извиняюсь перед ребятами, которые посчитали, что это лекция именно для них. Нет, это вопрос, он типовой. Это Теряют способности многие, потому что к этой лекции я выдавал целый список общих, совершенно общих, Причин, по которым люди теряют различные мистические способности. Я сам много раз терял, и два раза это было после того, как приходили бандиты с пистолетами, там в лес меня тащили, и так далее. Ну, живой же, до Америки, вот доехал. 246 лекция. Это были законы мистического накопления и априори развития способностей. Постановка задачи была разделение рутины от развития. И рутина в этой паре тянет одеяло на себя. Это был главный стейтмент 246 лекции. Ситха начинается с потенциала энергии. Это был второй статмент 246 лекции. А рутина на себя тянет одеяло поэтому она энергию на себя оттягивает а ситха то есть развитие ситха это результат развития то есть вы прошли какой-то круг который вы закончили сейчас вера секунду и у вас появляется какая-то мелкая ситха так вот ситка начинается с потенциала. и и в этой вот в дуализме этой пары рутины и развитие. если развитие выиграло, вы если какое-то длительное время развития выигрывает, то вы получаете какую-то мелкую ситку, которая начинает расти, если вы ей создаете условия. Но ситка начинается с чакрального потенциала, который рутина пытается забрать. И в этой 246 лекции мы проговорили с вами ряд типовых кейсов «Ребенок школа», «Программист на полях», «Пожилые родители», э, «Если я брошу курить», «Стейси роль в новом сериале» и «Нэнси третий палец», «Парализованная жена» и «Видеорегистратор последнего режима». И вот, э, я постарался дать по минимуму информацию, чтобы не усложнять кейсы. Естественно, когда человек приходит, он вагон вываливает тут прямо на стол. И с этим нужно вот работать совсем. Да. Ну и вот, наконец-то, мы повторили, теперь можно переходить к 247 лекции. Сейчас я отвечу на комментарий. Вера, спасибо. Одни же способности теряются, другие приобретаются. Да, да. Это происходит тогда, когда у вас в руках 10 сумок, и вы уже 11-ю взять не можете. Но очень хочется. И тогда, чтобы взять 11 сумку, вам нужно от какой-то из 10 сумок отказаться. Поэтому у нас три ипостаси которые социально вот так реализуются, это Брахма, Вишну и Шива. Вишну это хранитель, Брахма это созидатель, строитель, а, а Шива это разрушитель, разрушитель старого, что пришло новое. Но как вы понимаете, разрушения, они могут быть разного масштаба, но мы сами отыгрываем все эти три роли, и как только мы начинаем понимать, что это роли, то мы уже переходим на новую ступень расширения сознания. Вот вроде как бы так все просто на словах, но на деле достаточно сложно. Итак, у нас лекция 247, и постановка задачи у нас была в 246 лекции, это разделение рутины и развития. А суть лекции 247 это статистика диагностики рутины и развития, потому что что разделять нужно хотя бы в каких-то ну, условных цифрах примерных посчитать. Расчет я вам постарался сделать ну, самый элементарно простой. У нас 24 часа в сутки, в сутках 8 часов на сон, 16 часов в самом упрощенном варианте на рутину и на развитие. Вот, если вы это принимаете, замечательно, мы можем идти дальше. Если вы это не принимаете, то берите свой личный кейс, упрощайте, смотрите, сколько вы спите, перекраивайте количество часов, но я дал максимум 8 часов на сон. Я сплю намного меньше. Итак, развитие. Я сейчас покажу вам 5 примеров. Четыре примера развития и один пример рутины, в который я вогнал все в одну большую коробку. Итак, пример развития. пробивание канала в динамической осанах. Кто у нас главный мастер? Уважаемый Андрей Владимирович Сидерский. Вот Пока на планете он один из самых сильных мастеров и адекватных другой пример развития накопление чакрального потенциала главный мастер кто остается как бы пранаяма сватмарамы если вы знаете кто такой сватмарама и читали хатха-йога Продипеку, ну мы к этому подвигу сватмарамы еще вернемся третий пример развития развития сознания и сватхиая сватхиая это одна из ниям и сюда я поставил вот видео лекции мои но это мож, может быть любое абсолютно образование и расширение сознания через любую систему от психологии там аналитическая или какой-то еще и до там карт Таро если вам нравятся карты Таро развитие еще последний пример четвертый медитативная практика осознанного вами пути это ваша работа с вашим вечным, никогда не заканчиваемым курсовым проектом судьбы, потому что есть социальная судьба, потом у вас есть мистическая судьба, и когда вы двигаетесь по вот этим вот ступенькам, каждая ступенька свой путь она создает. Поэтому это уже мне присылать не надо, только если вы попали в тупик какой-то, потому что главная задача – вот социальный проект судьбы, он вас сдвигает с мертвой точки, расширяет вам сознание до какого-то уровня, ну и уже вы можете с этим работать, как с инструментом. То есть вы сначала пишете проект, чтобы я его проверил, а потом вы уже сами превращаете этот инструмент во что-то в Теслу, условно говоря. То есть превращаем молоток в Теслу. Да. И теперь, то есть это самостоятельная часть. Вот эта часть, этот пример развития абсолютно самостоятельный. Ну, с легкой какой-то помощью. Рутина. Рутина это гигиена, питание, туалет, работа в социуме, время с семьей. И шауча. Шауча это чистота. То есть уборка, грубо говоря, но шауча звучит... Круче, чем уборка дома, кухни, своего тела и так далее. Мне вот лень со своим телом что-то делать. Ну, ну, просто времени нет. Я хочу выдать вам это все. Пока вот. Итак, принцип раджа-йоги. Принцип раджа-йоги – это ассоциация диагностики с пропорциями развития вануломи-виломи. Мы с вами проговорили, что суть этой лекции – диагностика, рутины и развития. Мы с вами проговорили, из 24 часов убираем 8 на сон. Я понимаю, что сон, если снятся красивые сны, это тоже может быть развитие, но это пока наше секретное оружие. Такое. Вот 16 часов у нас на рутину и развитие. Вот как эти 16 часов делятся, вот сколько времени рутина именно, какие-то обязанности социальные, и сколько времени у вас получается на развитие. Почему я вот эту диагностику статистическую ассоциирую вам с пропорциями развития в ануломе виломе Что такое анулома вилома хатха-йога, прадипика, сватмарамы? Анулома – это третий палец, это перикард. Здесь девятая точка, здесь восьмая. Девятую точку соединяете с восьмой. Восьмая точка находится точно на линии жизни. Вот вы опустили палец на линию жизни, попали. Восьмую соединили с девятой. Перекарт – акупунктурный меридиан, который сердце покрывает. Он ручной, он иньский. И дальше вы соединили второй палец, поставили рядом с третьим. И вот у вас получается вот такая мудрая которой вы работаете в ануломе веломе сук третий палец у вас идет в третий глаз. В ануломе веломе пропорции вдоха начинающим рекомендуется как полное дыхание, 8 счетов вдох, без задержки 8 счетов выдох. Те, которые уже чуть-чуть освоили, то есть могут раз 30 продышать без остановки, им рекомендовалось 8 счетов или ударов сердца вдох, 4 удара задержка, 8 ударов выдох. И таким образом 2, 3, 4 недели практиковать. Но, во всяком случае, Вишну Девананда тоже очень медленно, последовательно рекомендовал. Да. Потому как все, все быстро, быстро текущие товарищи, которые любят перепрыгивать через 4 ступеньки, потом в итоге ломают ноги, потому что красивая девушка в короткой юбке где-то там между ступеньками стояла идея в том что я знаю несколько людей совершенно классных продвинутых но из-за того что они спешили в аналоме виломе они себе асму заработали не отрабатывая предыдущих ступеней рвались на более длительные задержки ну и потом гораздо дольше из этого выходить все спортсмены это знают как Высоцкий пел, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Да, но это про канадских профессионалов. Он пел давным-давно, в 60-х или 70-х. Поэтому лучше не травмировать, быстрее, тише едешь, дальше будешь. Дальше в аналоме-веломе рекомендовалось вдох на 8, задержка на 8, выдох на 8. И потом мы потихонечку так приходили, вдох на 8, задержка на 16, выдох на 16. Потом у нас получалось, что мы приходили к тому, что вдох на 8, задержка 32, выдох на 16. И вот это вот 1,4,2, это главная пропорция была в аноломе Поэтому как бы принцип... Раджа-йоги это ассоциация диагностики с пропорциями развития. То есть, у нас вдох, накопление, праны. Задержка осознания в сватхиае а, а выход выдох, выдох это реализация в рутине. То есть, набор энергии нужно учиться производить быстро за, за один кусок, за одну единицу времени. Осознание должно быть 4 единицы в идеальном варианте и выдох реализация в рутине 2 то есть мы должны успеть набрать энергию с утречка ну или к там вы набираете и это вот один блок из этих 16 часов условно говоря потом 4 блока должно идти духовное развитие это ваши медитации и ваша осознанность и за два блока вы должны успеть заработать денег Убраться в квартире, сходить в туалет, покушать, поговорить по телефону, проверить уроки у детей. Я понимаю, что это достаточно проблематично, поэтому я вам рассказал, что Анулома билома должна идти последовательно в своем развитии. Потенциал скрыт в превращении рутины в развитие. Как только вы начинаете на работе, но ну, если вы на кого-то там работаете, то вы начинаете подходить с конца. Зачем я хожу на работу? Если вы на кого-то работаете, ну, чтобы деньги принести домой. Да? А, а зачем у вас свой бизнес? Тоже, чтобы деньги принести домой. Поэтому вы начинаете то, что вы поняли в рамках обучения кармического, вы начинаете свой бизнес перестраивать по целям бизнеса. То есть бизнес должен вам приносить какие-то средства, которых вам будет достаточно, и сокращать, то есть вы должны в час учиться больше зарабатывать, и вот тогда вы работу, как бы рутину превращаете в путь. То же самое, если вы работаете на кого-то, то имеет смысл делать карьеру до тех пор, пока на этой карьерной лестнице вас не начинают Прессовать, чтобы вы поменяли свои жизненные стержни на то, что требуется высоко, вышестоящему начальству. То есть, пока вас не начинают ломать, но это уже ваше все самостоятельное дело. То есть, потенциал развития скрыт в превращении рутины в развитие. Так, а превращение сит какой цивилизации? Раз, два, три. Превращение ситха Атлантиды. Об этой ситх не говорилось ранее, но эта ситха царевный лебедь, она лежит на поверхности. Ситха волшебства Атлантиды проявилась в китайской мудрости спрятать на самом видном месте. То есть вся суть, вся суть сказки о царе Салтане, цивилизации Атлантида, вся суть в том, что. Как только она нашла себе, так она себе была, царевна-лебедь, там с какими-то коршунами она сражалась, которые ее прессовали под себя. Ну, как только появился вот какой-то товарищ, который ей подходил, да, спасибо, она тут же белку ему сделала, то есть бизнес, деньги потекли, потом она охрану этого бизнеса сделала, а потом она сама вышла. Добрый вечер, Наталья. Спасибо, слышно хорошо. Спасибо огромное, что написали. Вот Ситха волшебства Атлантиды. И вы думаете, что вот волшебство это нужно дойти до восьмого мира, что-то превращать? Да, нет же, волшебство ну, вокруг нас. Вот, допустим, вы ничего не знаете про энзимы, да. Энзимы – это такие, которые все, что вы съели в желудке, они на кирпичики раскладывают, и каждый кирпичик на правильную полочку отправляют. Ну, почитайте биологию. Вот. Если вы не знаете, что такое энзимы, то переваривание пищи – это чудо. Зачатие ребенка – это чудо, когда этот плод растет, и роды – это все тоже чудо, а молоко – это тоже чудо к и чудес вот таких вот в природе полно, каким образом происходят превращения, а когда ребеночек был такой сладенький, такой маленький, и маму целовал на ночь – а потом подростковый возраст – бабах, и он вырастает в какого-то такого хамагрубияна, грубияна лодере, лентяя и так далее. Это тоже чудо, только оно идет как бы обратным, с обратным знаком. Поэтому, как только вы начинаете видеть волшебство, если вам Атлантида хоть чуть-чуть нравится, и ситхи царевный лебедь» вам подходят, вот волшебство ситха Атлантиды – это превращать – вот вы пытаетесь рутину свою, вот, например, уборка дома, ну, казалось бы, но как только вы называете уборку дома шаучей, то это уже приобретает такой йоговский смысл. Понимаете, то есть у нас меняется суть процесса. Хорошо, не будем разжевывать. Следующий к этой лекции 247 если ваше сознание восприняло и может переварить эту информацию, то вы увидите результат буквально в первую же неделю. То есть, к чему это относится? Это относится к тому, что практика волшебства Атлантиды – это превратить рутину в чудо. Это в данном контексте превратить рутину в развитие. То есть, мы у рутины как бы вырываем какое-то время и это время превращаем в развитие. Например. Вот вы стоите на кухне, там яичницу всем на ночь, нарезаете что-то, чик-чик, раскладываете, да. И вот вы пытаетесь э, готовку, приготовление еды на семью или на себя превратить в настройку в такую. Здравствуйте, Андрей. Ну, лучше позже, чем никому. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что написали. Максим, витаю дякую что пришли Итак вот вы начинаете вы еще не начали готовить вы начинаете себя настраивать это очень сложно но но я же этим занимаюсь регулярно то есть настройка на состояние любви и счастья и вы начинаете вот еду эту готовить и вдруг оказывается что да вот вы уже все приготовили, и это здорово, да, спасибо, но вы это все время были не в рутине, вы понимаете, вы все это время вы пытались настраивать себя на состояние во время рутинного процесса такого. И вот когда вы это освоили, то время готовки еды у вас уже превращается в счастье и любовь. Это время вашей настройки на определенные состояния, Точно так же, как в шавасане. Это просто время настройки. И вот это ключ ко всему. Следующий пример – уборка в доме шауча. Это как война с грязью. Да, последовательно и основательно. Можете это называть зачистка, можете военные термины применять можете флаги какие-то вывешивать во время уборки но вот уборка это война с грязью и невежеством и как только вы начинаете себя настраивать что уборка это война с грязью и это практика шаучи то все сразу меняет приобретает совершенно другой смысл третий пример общение с Паразитами, энергетическими вампирами, как наработка сохранения энергии. Раньше вы от них бегали. Ну вот, есть такая книга, Эрик Мария Ремарк, «Три товарища». Как бы, ну у нас все про немца, вот немцы фашисты, да, ну давно-давно было такое. А Эрик Мария Ремарк, он как бы немец. И, и он и он рассказывает, что было в Германии после этой войны, как оно все восстанавливалось. Ну, и там три, три механика, которые выжили в этой войне, вернулись, и они там были солдатами, фашистами, немцами. А потом вернулись в Германию. Ну и это все сошло уже. Это пелена с глаз у всех гитлеровская сошла. И они начали обычную жизнь. Ну, у него там еще есть на западном фронте без и так далее, но. Три товарища, самый класс. И вот там был один, который просил разменять деньги, сдачу не давал, Чек сидел в машине, ну и он его бил из удобного положения. И вот они, как бы один получил по физиономии из этих троих, ну и они приехали как бы с этим Густавом разобраться, вот, и он говорит, я уже придумал прием, не нужно мне помогать, я придумал прием. Вот если мы возвращаемся к общению с паразитами, и у вас настройка сохранения энергии, вы должны придумать свой прием. Я вам анекдот рассказывал про пьяного мужика в трамвае, у вас кривые ноги, а я завтра буду резать То есть у вас должна быть серия приемов, наработанных, которые вы можете применять в Плюс-минус какой-то ситуации. И поэтому вы осознанно идете навстречу выпускников, осознанно идете на какие-то реюнионы, потому что, вы знаете, там будут вас покусывать. Там сначала, как одна женщина мне говорит, не, навстречу с йогами нужно энергию иметь идти, потому что они там все кусаются, потому что Московская Академия в какой-то момент они легализовали черный и светлый путь и все темные стали активно хавать энергию у светлых Ну, кто-то это видел кто-то нет тут же дело такое и вот как бы вы общаясь с паразитами вы нарабатываете социальные энергии давно избегаю встречи выпускников вот уважаемый андрей теперь у вас будет шанс продумать и попробовать отработать, готовы ли вы встретиться с различными энергопаразитами, которые будут вспоминать какие-то смешные, как им кажется, негативные моменты вашего школьного прошлого. Дальше, следующий пример. Ну, Андрей, вам повезло сегодня. У меня так написано. Воспитание внучки, как инвестирование энергии в свою родовую линию. Одно дело, вы просто воспитываете там как-то своих внуков или не воспитываете. И вот совсем другое, когда вы к этому, ну это лучше, чем встреча выпускников, правильно? Когда вы к этому начинаете подходить как к духовной цели. То есть мы с вами говорим, что развитие должно у рутины перегруппировать и забрать какое-то время. Вот вы начинаете работать с семьей, с какими-то там своими внуками, женами, тещами, да, э, что вы инвестируете энергию вот, в свой семейный комфорт. Следующий пример. Проводить время с семьей, создавая настройку на, на счастье и любовь. То есть, мало того, что вы себя настроили на счастье и любовь, вы пытаетесь семью всю настроить на счастье и любовь. И это тоже, вы понимаете, все вот эти практики вы один раз делаете, потом… Вы отходите там четыре дня, потому что вы встретились с таким количеством новых энергий, ситуаций и покусываний, что вы не готовы как бы к этому. Дальше пример. Превращение рутину на работе. Практику развития профессионализма. Что это означает? Если я занимаюсь иглоукалыванием, то... С одной стороны, по каждому кейсу человек ушел, я сижу, смотрю, что китайцы пишут по этому кейсу, японцы, что пишут по этому кейсу. Вы знаете, честно говоря, половина всех их предложений и диссертаций не работают. Потому что, как бы, учебник и диссертация это что-то, нечто обобщенное. А работает частный случай. Женщина приходит, две груди разные, понимаете? Вот. А у мужиков бывают руки разные, по-разному накачанные. А человек, который теннисом занимается, большим, он ложится на стол, у него одна лопатка выше, другая ниже. То есть и в плане меридианов я говорю о том, что на своей работе я пытаюсь… У меня есть клиенты, с которыми ну, вот, вот так получается совершенствоваться, потому что я, когда нахожу их ключевую зону, которая тормозит энергию во всем, во всем теле, и вот начинаю ее прокалывать, вижу, не работает, иголку вынимаю, начинаю шацу начинаю массировать, очень хорошо работают, то есть все точки на затылке и на скальпе, уши, и начинаю искать, а если мы уши опробуем? Я нахожу точку на ухе, и получается спина расслабляется. И вот в этом такая магия, у меня такой ну просто взрыв эндорфина это я как бы с вами делюсь но это общая практика превращения рутины на работе в развитие профессионализма не говоря уже о том что проект увеличения количества денег за час вашей на работе нужно работать то есть здесь это мой альтруизм канал да а на работе надо работать и когда мне там кто-то из американских слушателей, можно мы придем в офис, у нас вопросы? Нет. Консультация 100 долларов, 200 долларов, 300 долларов. На работе я работаю. То есть у вас должен быть план. У вас должен быть план. Или у вас должен быть план все сохранить и уйти на пенсию красивенько. Или у вас должен быть вот план, как увеличивать свои доходы. Следующий пример. Превращайте всю свою рутину в практику настроек на разные состояния. Например, вы должны идентифицировать, какая ваша рутина по шавасане проходит как тяжесть, какая ваша рутина проходит как легкость, как парение и как полет. И может быть вот сейчас, после этой 247 лекции, вы таки поймете, что такое парить над социумом. Но вот то, что вас беспокоит больше всего, а вас беспокоит то, что вы проговариваете, ну не мне, кому-то на кухне. да. Вот то, что вас беспокоит, там и кроется самый главный потенциал, из которого вы можете рутину превратить, превратить ситха Атлантиды, ситха Царевны Лебедь, во что такое другое, в развитие. И, и поэтому все, чем вы недовольны, это... Это пунктик, это пунктик для превращений. Ну, можно я по-русски почитаю, Максим. Посетил одного массажиста. Он, о, он так самую своей работы задоволен не отрымает. То есть ему нравится его работа, он любит свою работу. срубить щось и озвучивая, как он свою работу любит. То есть он он постоянно озвучивает, что он любит свою работу и как это классно получилось. Ну вот в этом же вся суть, вы понимаете, не только я к этому прихожу. К этому пришли многие люди, которые добиваются успеха раз, но дело не только в успехе. Есть депрессия? Депрессия, Харвард Medical School конкретно поменяла определение депрессии. Если вы в Викопедии посмотрите то это классический термин, который ну, вышел из медицины. да. А я попал в 2015 году в Гарвард на, на медицинское образование дополнительное. Они говорят, мы посчитали количество эндорфинов, которое производится и находится. То есть они посчитали количество эндорфинов в цифрах. И они определили, что депрессия в самой конечной стадии – это полное отсутствие эндорфинов или следы. И как только у человека депрессия ушла в результате правильно подобранных антидепрессантов или чего-то еще, или спорта, или передач каких-то юмористических, но они запрещают людям смотреть новости, потому что… Чтобы реклама сработала и люди начали покупать, нужны плохие негативные новости. Потому что во время плохих новостей люди бегут курить, люди бегут к холодильнику жрать, а, а хорошие новости они наоборот. Когда человеку все хорошо, зачем что-то покупать? И также уже все хорошо, счастье достигнуто. А когда новости плохие, вот есть продукт, новая швабра, и ты ее купишь, и тебе будет счастье. И, и человек это верит. И чем душа э, более молодого статуса, тем в большей глупости она верит. Э, ну, а как бы негативность вот тех людей, которые эти передачи создают, в том, что они пытаются поднять бабла на вот таких вот людях. И поэтому каждый как бы, ну, такой царек, земли Он ищет свою аудиторию, которая на несколько ступеней по духовному развитию должна быть ниже, чтобы на них делать деньги, то есть забирать снизу вверх, потому что это самый легкий путь. Гораздо круче путь, чтобы государство тебе платило за какие-то твои патенты, разработки, наработки. Если работа из дома удаленная, то трудно отделить работу и быт. Так работа и быт – это рутина вместе, Андрей, с уважением. Поэтому, если работа удаленная, ну супер, слушайте, вы уже велите, получается. Потому что люди, которые занимаются вывозом мусора и уборкой квартиры, не могут удаленно это все сделать. Приходится руками, и в госпитале работают, выносят там за, за стариками и больными экскременты. Поэтому, если у вас удаленка, вот старайтесь из этой удаленки сделать себе кусок счастья. Так, настройки Акшавасани и, я вам, и последний пример. Превращение рутины на работе в практику социального парения. Красный мухомор в микродозах улучшает настроение. Я этого не говорил. Андрей, давайте так. Господин Пелевин, который начал свои разработки в области поедания мухоморов, у него есть очень много классных вещей, вопросов нет, но я видел людей, которые вот по призыву Пелевина начали собирать, высушивать и начиная с крошечных, мелких, увеличивая дозы, кушать эти мухоморы во первых мухоморы как любые грибы абсорбируют из окружающей среды все на свете и особенно мне один но ну я не буду города тут называть американские он говорит там такое место там такие грибы я говорю ты знаешь что там цементный завод в двух милях оттуда Он говорит, это да причем он цементный забор завод и опять начинает про свои мухоморы я понимаю что это шутка спасибо так Ожидаемый результат, если вы продержитесь в таком режиме настроек по любому из примеров, хотя бы неделю, то вы увидите, вы увидите, как состояние ваше поменяется, ну напишите, напишите, как оно поменяется. Так, по, по этой лекции я материал выдал. Сейчас у меня будут ответы на вопросы, которые мне там поназадавали в разных совершенно платформах. И я после этого вам проговорю анонс всего последующего лекционного плана, потому что у меня спросили, мистер Фикс, какой у вас вообще план вот на этот курс лекций вот в этом формате, там два раза в неделю, в 12 по Нью-Йорку в полдень выступать. Поэтому я... Проговорю вам анонс лекции с 248 по 259, -ю. ну сколько я успею, потому что у меня консультация в 13 по Нью-Йорку. Итак, ответы на вопросы. И вы можете тут вопросы своих вперед. Итак, кейс, эмиграция, Виталий, когда я уже вернусь домой? Ну, вы понимаете, тут вопрос простой ответ на него достаточно сложный. Во-первых, вы, Виталий, зачем-то. Вот судьба по замыслу Ильфа и Петрова привела Остапа Бендера в город Старгород. У него были штиблеты, и, как писали Ильф и Петров, носков под штиблетами не было. Вы, Виталий, зачем-то. Раз вас ваши силы выцепили... Для этого, блин, война должна была случиться. Вот выцепили, так бы вы сидели в своей деревне, и за курицей бы своей смотрели, как она яйца несет. Вот, А так вас вдруг двинули в Италию, и вы сидите, когда я вернусь домой. Чемоданы уже сложили. Ребята, так не получится. Ваши родовые силы напрягались, пробивали вам какое-то спонсорство – кто-то вам за квартиру оплатил, какие-то пособия вы получили. да. Вы, Виталий, отрабатываете что-то, как минимум вы можете пойти на курсы итальянского. Если у вас есть какие-то деньги, ищите агентства, которые говорят по-болгарски, по-польски, по-украински. Какая разница на каком языке, чтобы вы хоть чуть-чуть понимали и начинайте кататься по Италии, Флоренция, Рим. Слушайте. Лука, Пиза. Вы приезжаете в Пизу смотреть на Пизанскую башню, а оказывается, что Пизанская башня стоит на огромной площади. И Пизанская башня это самый худший из остальных трех, ну там четыре всего. Пизанская башня один из четырех. Из четырех строений, архитектурных памятников, и они гораздо круче, чем Пизанская башня. Во всем, конечно, Галилей виноват, потому что он шарики бросал. И доказывал совершенно идиотский стейтмент, что перышко и железный мячик будут падать с одинаковой скоростью. Все видели, что они падают с разной скоростью во время эксперимента Галилея с Пизанской башней. Но почему-то он вошел в историю то есть все считали его полным психом. В современном мире ему присвоили бы статус шизофреника и дали бы государственное жилье. Поэтому вы в Италии зачем-то. Судьба вас зачем-то сюда привела. Вам нужно понять язык своей судьбы. Зачем вы здесь? Наверняка, чтобы получить какие-то наработки. Посмотрите, как Италия изменила вашу рутину. Вы в Италии два месяца. Где вы успели побывать? Где вы успели поработать? Вы хоть что-то новое узнали? Если у вас нет денег на побывать, устраивайтесь работать в ресторане. В ресторане мыть посуду всегда нужно. Машина никогда не вымает, как руки вымоют и протрут. Уход за пожилыми всегда требуется. Если у вас нет языка, какая разница – Огромное количество стариков есть, которые уже не разговаривают и не видят, и не слышат. Поэтому им все равно. Главное, что вы выполняли свою работу. Ну да, от запаха вы никуда не уйдете, но перчатки в ассортименте. И за это всегда платят парляму итальяну. На своем языке много не платят. Как только вы выучили 300 фраз на итальянском, у вас открываются новые двери. Вот это вам два закона сюда. Поэтому берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, 300 фраз на итальянском, а потом посмотрим, как изменится ваша жизнь. Но, что бы я делал, вот если бы я имел этот опыт эмиграции, который у меня сейчас, но оказался бы, как Остап Бендер, в штиблетах, без носков, в Италии, но при этом есть какое-то жилье и какое-то мелкое пособие на питание. Я бы устраивался на работу на 5 дней в неделю. А на субботу, воскресенье я бы планировал поездки. Ну, потому что это самое крутое, что, что может быть. Потому что вернетесь вы потом вот в свою деревню под Белой Церковью где-то там, в свой Подкупинск, и это будет единственное ваше воспоминание в жизни, как вы выехали. Так, такой же самый кейс, только с США. Кейс пересидеть в США. Чем заняться? Вы бы видели этих двух красавиц, которые сюда ко мне в офис длинноногие зашли. Мужья в Украине, они уже пересидели месяц, ну, Нью-Йорк, ну, Бостон, ну, Флорида. Катя, дальше что я им предложил я говорю, слушайте смотрите ну что вы сидите тут без дела учеба берите курсы повышения квалификации у вас мастер дегри уже есть открывайте сайт харвард университет открывайте любое айвелик открывайте корнел открывайте стэнфорд открывайте да все айвелики, для них это престиж, тот же самый Принстон, который в Нью-Джерси, они дают какие-то бесплатные курсы, какие-то курсы ну, с такой половинчатой оплатой. Ну и чтобы получить сертификат, конечно, уже нужно будет заплатить. Но только лишь одно то, что вы, будучи в США, закончили какие-то маленькие курсы в Гарварде и получили какие-то сертификаты уже с бакалавром, вас могут не взять, но если у вас уже мастер-дигорь есть, чего бы. Вот. Дальше, работа в США. Работа в США, даже если минимум вейдж 15 долларов в час вам дают, то за 8 часов это 120 долларов в день, 5 дней в неделю это 600 долларов в неделю, 200-400 в месяц. 2-400 в месяц вам уже дают возможность чем-то заниматься. Вы можете три месяца поработать и какой-то мелкий бизнес открыть. Особенно если у вас мама тут, которая вас кормит, поет и бензинит, то и машину свою дает. Поэтому о чем вообще разговор? Вы соберете за три месяца 7 тысяч и возьмете в аренду, маленькое помещение в хорошем городе, там в Морестауне, где-нибудь примерно плюс-минус, и сделаете ланчанет завтрак утром, и в перерыв люди с корпорации вышли на ланч. Если вы можете готовить 3-4 блюда классно, супер, хорошо, то слава вас быстро расползется, и ваш ланчанет десятку в месяц вам будет приносить. При этом, когда вы закупаете продукты, там столько вариантов налогообхождения, это просто неимоверно, особенно с мышлением советско-бывшим, украинским. То есть вы там накрутите. Дальше, еще один вариант, но это в любой стране, что в США, что, что в Венгрии или, или в Африке. У вас ноги есть, вы танцуете, делаете шорт-видео, когда ваша шорт-видео с вашими ногами уже набирает какие-то просмотры, начинаете писать e мейлы в разные компании, потому что вы же можете танцевать и ставить какие-то там рекламы, да, ставить какие-то рекламные там, я не знаю какой-то продукции, вот, то есть или или там рекламируете поэтому вам будут платить за рекламу потому что если вы какое-то бешеное количество просмотров делаете бешеное, даже от 50 тысяч вам уже будут неплохие деньги платить одно шорт видео поставили там какую-то рекламу рядышком при правильном плакате вот уже вы будете зарабатывать, при этом вы вес сбрасываете, упражнения делаете, танцуете. Конечно, нужно сначала на канал набрать нужное количество просмотров. Так, что у нас с вопросами? Если бы не война, то никогда бы не увидел Варшаву, понравились город и поляки. Ну, слушайте, Варшава это классно, вот, а Краков какой красивый. Но, если вы уже в Варшаве. Если вы уже в Варшаве, посмотрите, там есть скоростной автобус на Прагу. В автобусе на Прагу, что интересно, там есть бизнес-эрея. Билет стоит чуть-чуть ну, дороже. Ну, я извиняюсь, это с моих американских доходов. Поэтому, Но ну, посмотрите, там есть бизнес-класс бизнес в автобусе. И бизнес-класс отличается, что вы со столом. И у вас свой Wi-Fi, который водитель автобуса дает. И у всех Wi-Fi такой Air, а вы подключаетесь, можете прямо провод воткнуть. И этот автобус идет в Прагу, и у вас столики. Вы можете работать по своей удаленке. И этим отличается вот бизнес-серия такое бизнес в автобусе. А Прага это просто шикарно. Вы понимаете, вроде Франция шикарная, но в Праге очень много есть, ну не скопированных проектов, ну слегка измененных, да. Ну и дальше посмотрите, куда еще из Варшавы. Самая крутая, конечно, поездка автобусная из Варшавы в Вену, Моцарт, Триндерин. Вы должны, пока вы в варшаве не собирайте не покупайте шубы не покупайте ничего кроме еды попробуйте максимально на автобусах объездить все что вы можете объездить здравствуйте татьяна спасибо что написали хорошо мы заканчиваем У меня 7 минут осталось анонс Последующего лекционного плана, насколько лекция я смогу вам проговорить, этот план не железный, этот план гибкий, он может меняться, потому что, возможно, когда вы пишете какие-то вопросы, я вижу, что это правильные вопросы, и я понимаю, что я сильно спешу в своей последовательности, перепрыгивая через ступеньки, и нужно остановиться и какой-то вопрос разъяснить. Поэтому номера могут меняться и темы могут смещаться. От структуры мы не отойдем, но могут какие-то вопросы создавать новые промежуточные лекции, поэтому номера могут сместиться. Лекция 248 «Семя для ситхи». Что, о чем тут будет говориться? о том процессе это собственно лекция 248 семя для ситхи это четкое однозначное логическое продолжение лекции 245 потеря мистического потенциала и способностей потому что ситху нужно для ситхи нужно семя это семя нужно зачать выносить родить и дальше воспитывать Воспит что такое воспитание ситхи если вы посмотрите фильмы x-men то там как раз показано что все эти ситхи способности молниями стреляться они ситха не подчиняется своему носителю то же самое вот у меня я очень люблю петь но у меня я слышу что я фальшивлю но мое ухо не может мой голос то есть нужно достаточно долго тренироваться. Если я там три недели тренируюсь, четыре, я лучше уже пою, а потом оно опять назад убегает. И вот в этом как бы то же самое со всеми ситхами. Ситху нужно регулярно тренировать. Поэтому самая лучшая ситха – это та, которая вам нужна в социальном применении. То есть умение работать с клиентурой, умение притягивать бизнес-потребителя к себе – умение грамотно красиво продавать умение сделать так чтобы ваш бизнес полюбили умение сделать так чтобы о вашем бизнесе люди говорили огромное спасибо за техники и за последовательность спасибо вера то есть семя для ситхи это как бы эта лекция 248 должна объяснить где брать это семя как нужно его как бы создавать потому что дальше идет процесс понимаете сейчас Андрей секунду после этого у нас Лекция 249. -е. Созревание, то есть вынашивание ситхи или каждому овощу свой срок. Вынашивание, сохранения этой ипостась вишью. Ну и я надеюсь, мы посмотрим, как получится. Может мы разберем те ситхи, которые дает медитация на Вишну с целью сохранения чего-то там. Но на Вишну, надейся, а сам не плошай. Да, 250. -е. Рождение ситхи. То есть рождение Ситхи строится на понимании цивилизации Атлантида. Атлантида дело серьезное. Поэтому как бы итак, но я вам буду давать примеры. Я вам буду давать там законы, как ситху родить. Не каждая ситха рождается живой. Извините, некоторые ситхи рождаются покалеченными. Но так получается, первый блин комом. Да, лекция 251. Воспитание ситхи. У кого дети в подростковом возрасте или были в подростковом возрасте, вы очень хорошо понимаете, о чем я собираюсь тут говорить. Но ситха сопротивляется к тому, чтобы вы научились ее использовать. Потому что ситха хочет стать самостоятельной, а вы ее в рабство хотите. 252. 252 закон шива отпускания ситхи это не значит как бы что вы должны ее отпускать это вот то что вера спасибо вам писа, нам всем писала что ну в какой-то момент нужно ситху расстаться с ней чтобы новую взять понимаете но не можете вы одной задницей на двух автомобилях вот на двух лыжах да а на двух автомобилях нет Поэтому, когда вы уже меняете автомобиль, что со старым-то делать? Вот то же самое и с ситхами. В какой-то момент вы вдруг понимаете, что это ситха, вы конек-горбунок читали? За горами, за долами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе, у старинушки три сына, старший умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак, братья сели пшеницу и возили в град столицу и вот получается что этот со своим коньком горбунком все те ситхи которые он нашел с конем там златогривым там и что-то еще ну с двумя конями они все привели его к несчастью наоборот ну конечно в конце конек горбунок привел его к счастью но счастье дурака понимаете то есть поэтому Лекция 252 – это каким образом нужно прощаться с ситхой. Но ну, когда уже вы видите, что ситху вы наработали, а счастье она вам не принесла. Одни разочарования. То же самое, как с лампой 1 кстати. Дальше у нас получается 253 лекция, предполагаемая это мы должны вернуться к зачатию, не к зачатию, к а именно к рождению ситхи по, ну, наше Брахма, Вишну Шива. И Вишну Шиву мы обсудили, вот, а Брахма, он всегда в опале, ну, потому что есть на это причина, по легенде из Махабхараты, поэтому Брахма у нас в конце. 254. Законы первой инициации в четырех состояниях Шавасаны. Эта тема, казалось бы, уже обсосанная, как ледница со всех сторон, но, однако, там есть о чем разговаривать, потому что, когда люди пишут свой опыт по шавасане или рассказывают его, там есть чем заниматься, поверьте мне, потому что куча привязанностей, которая отдаляет адепта от результата шавасаны. Собственно говоря, к социальному парению – все должны были прийти самостоятельно, но видите, обстоятельства, время. 255 лекция законы второй инициации пути в случайном попадании в астрал, ну и дальше уже по аналогии третья инициация родовая капсула, дальше третья инициация в астрале прошлых реинкарнаций, и я собираюсь заново проговаривать, если нет пишите требуйте народ требует да мы должны с вами будем проговорить несколько подходов э, технологий выхода на родовую капсулу потому что есть ошибки и то же самое мы должны будем с вами проговорить а может мы прямо в прямом эфире пройдемся по технологиям прошлых реинкарнаций и Дальше идут законы астрального пути в мире действий. Возможно, мы не уложимся в одно занятие, потому что я хочу показать, как простое расширение сознания вас может приблизить к другим деньгам. Единственное ограничение в этом, что вот на этих деньгах, вот вы поднялись, поднялись, поднялись, на этих деньгах все хорошо, а вот дальше уже у вас проблемы начнутся, потому что для вас начнется обесценивание денег, вы начинаете ими швыряться, вы становитесь заметны, раз вы заметны, вы привлекаете вампиров нового уровня к себе. Ну и дальше по аналогии я хочу пройтись по законам всех инициаций. Так, две минуты до конца. Нужна ситка... Катерина, сейчас секунду. Нужна ситка на легкое программирование, ситка против аллергии на работу, программирование с легкостью. Ребята, я не программист, я у сына спрошу и посмотрю, как он этим занимается. Большое спасибо, счастья вам.